многих из вас возник вопрос, для чего мне-то это надо? И вот на бытовом уровне это можно объяснить так. Помните ситуации с террористическими актами, которые сейчас повсеместно, по всему миру, просто уди... не... нас приводят в ужас. А те люди, которые прошли тренинг и прошли методику Альфа, обучились, они останавливают террориста. Террорист, вы слышали, наверное, ситуацию в Париже, когда у одного из террористов не сработало взрывное устройство. Знаете почему? Просто потому, что в этот миг рядом оказался человек, который прошел эту школу, школу Ирины Белозерской, методику альфа. От огромной паники он единственный. Не испугался, не стал бежать. А войдя в диапазон альфа-состояния, использовал определенные техники, которые совершенно обездвижили обездвижили террориста, который не смог нажать на эту смертельную кнопку.